Всем привет! Мне очень часто пишут подписчики, как получить тортик, какой промокод на тортике. У меня нету тортика, у меня нет тортиков, а коды не работают. И таких комментариев очень много. И поэтому я решил записать отдельный ролик, как получить тортики и правильно вести промокод. Итак, начинаем! Заходим в меню «Настройки» и начинаем вводить промокод. Код на тортике f 00 print Обязательно нужно писать как я. Некоторые слова с заглавной буквой, некоторые с маленькой. И никаких лишних пробелов. Очень часто ошибка, когда вместо нулей пишут «О». Будьте внимательны, не буква «О», а нули. Поставьте лайк, если у вас все получилось И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны А теперь давайте попробуем использовать наши тортики Для какой-нибудь очень легкой постройки На этом мы заканчиваем, спасибо за внимание, всем пока!